Всем привет! Показываю, как найти производственный цех деловой полиграфии. Сейчас мы находимся около торгового центра Гудок. Вот он. Прямо за этим торговым центром Гудок находится железнодорожный вокзал. Если повернуться спиной к торговому центру Гудок, вот видим здание по адресу улицы Мечникова, дом 1. Справа Железнодорожные линии Автосервис Вот видите Машина подвешенная Гениальный рекламный ход вот сам гудок. Теперь идем в производственное помещение, где без всяких посредников мы сами все печатаем. Так вот, Мечникова один. Этот дом. Второй подъезд. Но нам туда не надо. Первый подъезд тоже не заходим. Сейчас выходные, поэтому ворота закрыты. Но входим вот в эту арку. В обычные дни здесь все открыто. Сегодня выходной. Заходим, и вот ворота первые, вторые, где осторожно, сход снега, и третьи ворота, вот эти. Вот здесь мы находимся. Вот один, два, три. Это наш производственный цех. Все. Мы на месте.